Добрый день, я приветствую всех на канале 18 суток И сегодня мы будем готовить вкуснейший мексиканский панча соус Это самый-самый вкусный соус, который готовят в Мексике Для приготовления соуса нам понадобится Острый перец, у нас это будет Тринидад Дморуга, Скорпион, Карамель, Хабанера, Фатали Можно выбирать любой перец какой вам нравится. Можете взять либо острый перец, либо слабоострый перец. 60 мл сухой горчицы. 120 г натертого корня хрена. 150 мл белого винного уксуса. Сок одного лимона. 4 чайных ложки тертого имбиря. Соль и черный перец по вкусу. И 500 мл соуса либо кетчупа. Теперь нам останется только почистить Острый перец, загрузить его в блендер. Также мы загрузим измельченный корень хрена, измельченный корень имбиря и соус. И все это смешаем в блендере. Все, мы закончили измельчать перец. Теперь все переливаем в кастрюлю и ставим на медленный огонь, доводим до кипения либо не варить в пределах 25-30 минут. У нас получился такой вот соус. Очень густой. Этот рецепт рассчитан на полкило перца. Но я делаю в больших количествах этот соус. И все ингредиенты я увеличил в два раза. Наш соус закипел. Теперь самое главное уварить соус чтобы он стал гуще. Где то понадобится где-то в пределах 25-30 минут. Соус проварился у нас 20 минут. Еще осталось 5 минут до окончания варки. Мы засыпаем порошок горчицы, сок лимона, соль и черный перец. Здесь по вкус. За 2 минуты до конца варки мы вливаем 150 миллилитров уксуса и варим еще пару минут. Если вы будете этот соус применять в данный момент, вам придется добавить еще 250 грамм майонеза. Ну так как я этот соус буду применять позже, я в любой момент могу сюда добавить майонез и такой соус может храниться в пределах трех месяцев наш соус готов Он получился таким густым его можно пропустить сквозь сито тогда соус будет в много раз жидче я предпочитаю чтобы он был таким густым в мексике этот соус применяется практически ко всем блюдам как к рыбным мясным к буррито к пицце к хот-догам к нему только надо будет добавить майонез. Если добавить майонез, такой соус будет стоять в пределах трех месяцев в холодильнике. Если не добавлять майонез, вот так как он сейчас есть, он может простоять до 7 месяцев в холодильнике. Майонез можно добавить в любое время. Очень вкусный и очень невероятно острый соус. Это концентрат. Его нужно будет добавить в майонез всего Небольшое количество. Это будет очень вкусный и очень приятный на вкус соус. Теперь только остается разлить этот соус по стерилизованным банкам или бутылкам и поставить в холодильник. Готовьте такой соус, он обязательно вам понравится.